Итак, ментальное тело оно формируется в сознании не сразу. Когда человек приходит в этот мир, у него начинает последовательно оформляться каждое из тонких тел. Именно последовательно. И по условиям игры каждое вышележащее заполняется, только начинает заполняться тогда, когда нижележащее уже заполнено. То есть человек должен сначала получить большое количество ощущений, прежде чем он должен научиться правильно эти ощущения приводить в эмоции. Правильно? Чем больше у него ощущения от окружающего мира, тем больше у него возможность эмоционально их оценивать. Больно, хорошо, плохо, голодно, холодно, то есть на каждое это физический эффект есть своя эмоциональная реакция. Вот когда ребеночек приходит в этот мир, он себе начинает нарабатывать эмоциональное тело именно такими качествами, именно таким действием. Подожди. Не спешу. При этом при всем ребенок начинает чувствовать свое тело даже не в момент рождения, а уже в утробе матери, когда начинает формироваться нервная система. А это у нас наступает на третьей неделе, э, месяца, месяце, месяце созревания. Соответственно, уже в утробе матери у него формируется эфирка, и уже начинают закладываться зачатки астрала, но только зачатки. Условие заполнения, полного заполнения того или иного тонкого тела говорит о том, что если оно начинает заполняться, оно будет требовать этого процесса все больше, больше, больше и больше. И поэтому для компенсации ребенок в первое время берет кое-какие из эмоций матери. И мы с вами это проходили на коррекции меток внутриутробного периода, то что мамочка эмоционировала в какие-то периоды времени, и это же мы и чувствовали. Это говорит о том, что мы просто докомпенсировали себе недостаток эмоций. Есть ощущение, но в эмоциональной сфере у нас его нет, мы не знаем, как на него реагировать, позаимствуем у мамы. Мама не запретит, не может, тоже вроде как не Да, тоже вроде как не обманывает. Таким образом мы взяли у мамы, научились на, на ощущения реагировать эмоционально, пришли в этот мир уже с каким-то базовым пакетом, дальше мы его начинаем Немножко видоизменять уже непосредственно под себя. Но базовые вот эти вот вложенные механизмы они все равно остаются. И поэтому очень часто бывает, что если у ребенка не, не, не случилась возможность по определенным причинам, о которых мы говорить, будем говорить немножко позже, не случилась возможность переоценить, переосознать свои собственные эмоциональные реакции, то он просто ну, чистая копия своей мамочки. Ну, чистая копия, да, он точно так же реагирует, у него точно так же аллергия на то же самое, он точно так же, и выражение морды у него приблизительно то же самое. То есть это говорит о том, что астральная проекция мамы, легшая еще во внутриутробный периоде, она настолько плотно на нем отпечатывалась, что даже а не возникла необходимости переоценить, пере пересмотреть вот эти вот эмоциональные клише. Да. да. По этой же аналогии то же самое происходит и со всеми вышележащими телами. Хотя Структура и сознание человека, и принцип эволюции говорят о том, что он должен все нарабатывать себе сам, свои ощущения, свои эмоции, свои мысли, свой опыт, свои ценности, но к величайшему сожалению, не всегда происходит согласно этому благородному правилу. Не всегда происходит этому благородному правилу. И тогда по уже имеющемуся алгоритму, как брать эмоции, как оценивать эмоции, как заполнять астральное тело через взятие других, где мы, которые мы когда-то подсмотрели, да, даже не прочувствовали, а просто взяли, как уже готовые, на это надо реагировать так-то, на такое ощущение надо реагировать так-то, да, на, на такое явление мира надо реагировать так-то, оно не переоценивается, оно абсолютно Идентично тому, что мы когда-то взяли у своих наставников, у мамы в внутриутробном периоде, у папы в тот момент, когда он занимался нашим воспитанием, у друзей, у приятельницу, подружек, у системы, в которой мы живем, все эти реакции являются неестественными. Да? Видели, когда человек с неестественными эмоциональными реакциями? Полно. На самом деле действительно полно. Неестественно человек смеется, неестественно плачет. Едет в машине, на машине какая-то кочка, на пассажирском сиденье, на машине какая-то кочка давай! -а -а -а -а -а. Видели? Сами такие. Что это такое? Где вы это понабрались? И тем не менее это есть. Разум так не думает, так думает тело. И сколько усилий потом надо будет приложить, чтобы перепрограммировать тело от элементарных эмоциональных реакций. Вот чистка астрала один из методов. Я думаю, что вы заметили, с того момента, как вы начали чистить астрал, эмоциональная реакция изменилась. По крайней мере, вот такая вот дурная. Должна была измениться, значит, это, это еще раз надо прочистить. Спокойствие и равновешенность стало больше, потому что снимаются эти, эти верхние клише. Но то же самое мы будем делать только другими техниками с ментальным телом, потому что там принцип наворота чужих правил, чужих логических конструкций, то же самое. Доверие. И как это происходит, мы сейчас с вами увидим. В нормальном сознании, в нормальном состоянии, как уже было сказано, человек нарабатывает себе эволюционное развитие последовательно, снизу вверх, он зарабатывает огромнейшее количество ощущений от мира, которые также должен оценить эмоционально. Дальше этих эмоциональных реакций становится много, их надо как-то описать. Начинает формироваться ментальное тело. И первые слова, которые запоминает ребенок, он запоминает вот на таком эйдетическом канале от слова эйдетика образ. Он видит образ, видит ощущение, видит эмоцию, и эту эмоцию уже как-то описывает. Сначала своим детским языком, который, кроме мамы, как правило, никто расшифровать не может. Он лопочит что-то на таком своем простейшем языке. Да, а дальше этот простой язык начинает вписываться уже в ту культурную. В среду, в которой этот язык имеет тенденцию находиться. То есть тот, тот, тот языковой уровень, на котором беседует все культурное общество, в котором он живет. Его мышление, запоминая какие-то определенные слова, подводит под, под, под нужную культурную среду. И в этот момент у него возник, возника, формируется очень четкое понимание, очень четкая программа. Первое, Программа, которая ложится в основу опыта, что если ты будешь разговаривать на том языке, на котором разговаривает твое окружение, то тебя поймут скорее, чем если ты будешь лопотать на каком-то на своем. И это очень важный принцип, который точно также тянется на уровень будхиального тела, первейший, который человек нарабатывает себе сам, если, конечно, родитель не начинает ему это дело вдавливать в мозг, скажи мама так, как я тебе говорю, а не так, как ты себе там лопочешь. Он вбивает в мозг и, и либо проводится собственное понимание на уровне уже будхиального тела как убеждение о том, что быть похожим на окружающих выгодно или удобно, или понимание возникает лучше, или мама не кричит. Да, или не пристают они ко мне с дурацкими вопросами, скажи мама, скажи папа, сразу отстают как-то. Да, или теряют авторитет. То есть у ребенка какое-то уже первое осознавание этого мира, что я пришел в мир, в котором выгодно вот так. И если у него дух противоречия скажем так не очень сильно развит да, а это бывает когда человек дух не развит когда он между воплощениями прошло либо очень много времени либо скорее всего так бывает чаще когда между воплощениями реально прожитых жизней есть несколько воплощений с ранними смертями то есть либо аборты либо младенческая смерть то есть человек не успевал дожить до уровня осознавания с каждым новым воплощением память что называется вот стирается стирается стирается стирается и он не не не очень много помнит о той памяти, с которой он пришел, он сюда приходит уже с немножко с подавленным духом противоречия. Потому что очень яркий дух противоречия бывает у тех людей, которые очень хорошо помнят свою предыдущую предыдущее воплощение. Таких детей как-то очень сразу видно, они спис списивые буквально с рождения. То есть ты ему вдоль, а не тебе поперек, ты ему вдоль, он те поперек. А оказывается, что он гораздо умнее и опытнее, просто он все помнит, но сказать словами не может, и слаб еще достаточно, он не, может, он не может тебе это доказать. Да. Вот. И таких людей перевоспитывают в гораздо более жесткой форме, чтобы он соответствовал общей окружающей среде. И тем не менее, рано или поздно это происходит, ко второму, к третьему году обычно формализация сознания заканчивается. И в этом возрасте возникает необходимость уже большое количество слов, которые я запомнил, ребенок, как-то сжать, потому что ментальное тело оно просит насыщения, оно просит еще информации, а оно уже забито огромным количеством слов. Он говорит, дай мне механизм сознания, чтобы я сжал это все в более емкую форму. И он такой механизм находит. Этот механизм называется понятие. Когда одни и те же слова, подходящие под какое-то общее основание, сжимаются до этого основания, до этого объема. Да? Стул, стол, кресло, диванчик это все будет сиденье, да? сжали. Мама, папа, бабушка, дедушка, прадедушка, прабабушка, родители сжали. Да? Васька, Петька, Колька, там, и прочая дворовая компания, друзья сжали. Да? То есть вот таким вот образом происходит сжимание. В ментальном теле освобождается пространства для дополнения новой информации но это сжатие оно требует дальнейшего развития если есть понятие друзья если есть понятие родителей если есть понятие различных явлений окружающего мира значит нужно, нужно, нужна еще одна дополнительная программа как их между собой различать чем друзья отличаются от родителей чем Да, правильно, вот ребенку это всем, надо себе сформировать как-то в нормальные слова. Да? например, родители они это те, кто кормят, а друзья это например те, которые веселят. Да? При этом родители а, кормить будут всегда, да? вот, а друзья кормить не будут. при этом родители не обязаны веселить и так далее. То есть возникает уже опыт, то есть что от чего-то, от, кого, от какой группы людей, от какой группы явлений чего ожидать. И закладываются первые основы каузального тела. Но принцип здесь тот же. Очень важный принцип. Если какое-то тело начинает заполняться, оно требует этого заполнения в очень большом объеме. Поэтому дети неизбежно входят в возраст почемучек, когда за одну минуту девять почему, не успеваешь отвечать. Им все интересно, у них на все хватает энергии. И в этот момент они, естественно, начинают пользоваться менталом своих родителей. То есть родителям дают ответ, он впитал, родители им дают посыл, а он всосал. То есть берем, берем, берем, берем, берем как можно больше. Каузальным телом происходит то же самое. Если каузальное тело только начало формироваться то есть там появился хоть какой-то маленький один опыт, каузальное тело уже говорит: давай шо. Еще, еще, еще, мне нужен еще опыт, еще опыт. И вот здесь первая проблема, потому что опыт-то свой ребенок сам получить не может, он же находится под диктатом родителей, родители не дают ему получать опыт, они же его ограничивают. Чем они ограничивают? Понятиями хорошо и плохо, будхиальными моральными нормами, принципами можно нельзя. То есть они постоянно его держат в определенной колее. В сад... Святые слова святые слова, каузальное тело по-прежнему требует насыщения. И тогда оно, что называется за именем Гербовой, пишем на простое он говорит родителю, если ты мне выставляешь барьеры, то уж будь любезен, я от тебя это все и заберу. И сознание каузальное впитывает шаблоны, стереотипы, методы поведения, методы э, движения с максимальным эффектом для результата, но тот, который есть только в родительской среде. и никакого другого он взять не может. Таким образом, к семилетнему возрасту человек маленький слепок своих родителей, и вот это вот почти сформированное сознание в первый раз выкидывается в социальную среду, оно ну, выкидывается в школу. Для того, чтобы оно сумело, это свое сырое еще сознание, но ну, уже практически целостное, уже практически без изъянов, отработать, да, эм, оттренировать в тестовой программе под названием Школа. В котором все то же самое, что и в большой системе. Там есть директор, большой начальник, то есть президент всей этой структуры, есть учителя, завуч, да, это министры, такие серьезные ребята, от которых зависит твою жизнь, твоя жизнь. Есть свои же такие же, которые, между которыми происходит борьба естественных сил: кто первый, кто последний, кто лидер, кто аутсайдер. Да? Самая жестокая борьба наша в школе происходит. Помните это? Помните, да, и если там бьют, там бьют от души. Там вторую щеку подставлять нельзя, без головы останешься. Встану, встану, будут лупсовать исключительно в качестве груши тебя использовать. То есть там никакие моральные нормы не работают. А зачем это все надо? Для того, чтобы оттестировать родительскую программу. И в этот момент у ребенка уже начинает пониматься некие личные правила, что не все. Родительские программы, оказывается, имеют рабочий эффект. Что не каждый родительский опыт можно применить в этой, в этой, в этой и в этой ситуации. Надо какие-то каким-то другим пользоваться. Да? Неизбежно ему приходится один опыт вынимать, брать себе другой. Но как вынуть родительский опыт, если он вшит уже сразу на уровень будхиала, на принцип можно или нельзя? Значит, надо вынимать его вместе с будхиалом. Значит, надо вынимать его вместе с куском ценностей. И это происходит обычно к 12-13-14 годам, когда ребенок входит в подростковый период, сложный пубертатный момент, который мы называем переходный возраст. Вы а будет? Да. да. Почему переходный? Потому что ему для того, чтобы включить в себя что-то другое, надо вырвать кусок своего сознания вместе с вами, потому что вы вложили в него этот кусок сознания. Либо вы вынимаете его сами и позволяете ему вложить свой личный. Но как правило, родители действуют совсем иначе. Они вот так вот упираются в сознание ребенка, только не вынимай меня оттуда. А как правило, так и происходит. Почему конфликт отцов и детей наступает? Потому что ребенок понимает, что по доброй воле родитель себя не вынет из моей головы. Значит, мне придется делать себе такую лоботомию на живое, да, причем и себе, и ему, потому что родители это чувствуют, вынимать кусок будхиала с каузалом и отдавать ему обратно, чтобы вложить в себе что-то другое. Вкладывается это все естественно, на кровоточащую рану, поэтому такие события никогда не забываются в сознании. Это что касается опыта, который мы нарабатываем снизу вверх. Но есть и другая форма опыта, форма заполнения ментала. Это директивно, это был элитический способ через собственный опыт, через собственное ощущение. Есть директивный способ наполнения ментала, потому что есть огромнейшее количество слов и понятий, которые мы не можем найти в окружающем предметном мире, их физически не существует. Такие слова, как любовь, верность, честь, подлость, да, абстрактные термины. Нет, это не иллюзия, это работает. Они абстрактные термины имеют отношение к ценностям, к ценностному ряду. Абстрактные термины, которые описывают явление этого мира, но его предметную функцию. Предметно нету такого понятия как подлость. Ну нету, где где такая вещь? Нету такой вещи. Это абстракция. Слово, описывающее явление мира. Соответственно, то, что ребенок не может пощупать руками на зуб попробовать, для него является все абстракция. Но тем не менее, этот, эти слова, эти принципы, они вкладываются в его голову. На том же самом основании он, принимая каузальное пространство родителей вместе с кусками будхиала, принимает и эти конструкции тоже, потому что информация передается пакетно. Подлость это, любовь это, да, и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, он принял это в свое каузальное тело, и оно уже там есть. Когда человек любит, он ведет себя таким-то образом. Если человек не любит, ненавидит, он ведет себя таким-то образом. И это мы получаем не от собственного опыта, а из книжек, из литературы, от родителей, то есть от внешних источников. И как правило, человек в жизни это качество не переживает. Он сначала его запоминает, а потом он либо это, к этому стремится, либо этого боится. И когда наступает событие в реальной жизни, которое мы можем охарактеризовать как подлость или любовь, кто это характеризует? Ментал. Ментал оценивает, этот человек поступил со мной подло. Почему? Потому что у меня так записано в ментале. Если человек поступает так-то, это называется подлость. А человек и не думал поступать с тобой подло, он просто поступил сообразно собственным интересом, не твоим. Но тем не менее это в структуре называется подлость. Человек объяснился мне в любви, например, да, зовет меня замуж, любит. Это у меня конструкция, любовь это хорошо, любит, да, все, вот это вот все сидит, да, это, это все прекрасно. Кто это оценивает, что он меня любит? Ментал оценивает, потому что он так сказал. А что он при этом делает, это уже вообще, вообще не коннектится. Отсюда происходит разрыв-разрыв в шаблону. Делает он что-то не то, но говорит, что любит. Но делает при этом что-то не то. Да? Где место для нового опыта, если не пересмотреть старый, что иногда действия со словами у людей? Бывает разнятся, бывает. Да? Если не вытащить это точно так же с головы, с головы и не начать забивать по-новому, то ты так всегда и будешь находиться в полном идиотизме от непонимания происходящего. Вот. Ну, по счастью здоровое сознание оно так или иначе рано или поздно оно само или привлечет кого-то к работе, но тем не менее вынят эту глупую конструкцию. Но какое-то время люди с этим живут, какое-то люди время в своей конструкции не пересматривают. И вот что характерно: не пересматриваем мы конструкции, которые созданы не идентически на базе личного опыта, а именно директивно, те, которые нам всунуты были в сознание, уже непосредственно с будхиальной конструкцией. Веди себя так, потому что. Потому что это будхиал, а веди себя так, это каузал. Что с ними делать? Сейчас будем разбирать, что с ними делать. что мы с тобой собрались? Поговорить о проблемах? Нет, этого нам мало. Нам надо немножко другое. Таким образом, проблематика ментального тела заключается в том, что есть некое количество идентически созданных конструкций, как правило, связанных с абстрактными терминами не имеющими отображения в реальном предметном мире. Менталу нужно под эти термины найти реальные доказательства, найти, естественно, в сфере подсознания, то есть подогнать эмоции под эту конструкцию, подогнать ощущения под эту конструкцию и опыт, который, возможно, никакого отношения к этому понятию не имеет, пережитый лично, связать единой связкой. И таким образом получается, что иногда слово вызывает ну, совершенно неадекватную реакцию, потому что оно просто менталом так связалось. Надо было связать, он связал. У него не был алгоритм, он связал первые попавшиеся цепочки. Ментальное тело представляет для нас трехслойную конструкцию. На самом нижнем уровне находятся слова, простейшие слова, которые описывают окружающую реальность, именно окружающую реальность. На втором уровне находятся понятия а именно слова, сжимающие окружающую реальность, то есть там уже находятся абстракции, а на третьем уровне ментального тела находятся модели поведения. Таким образом, ментальное тело, представляющее собой социальный слой сознания, тоже трехслойно, как и подсознание, так и сверхсознание, только социальное сознание представляет собой три уровня ментального тела. слова понятия, модели поведения. Итак, смотрите, проблематика ментального тела заключается в том, что у нас очень много в сознании конструкций, которые вписаны в нас не идентически, а директивно. Директивные конструкции, как правило, сознанием не пересматриваются никогда. Они как несдвигаемые метки в астрале, только в данном случае они в ментале. Вот все, вехи, туп-туп-туп-туп, вот только так и никак иначе. Вот такие только так и никак иначе называются жесткие ментальные конструкции, железобетонные, неубиваемые. То, что мы наработали личным опытом и пережили, мы можем пере пере пере перематерить как угодно в своем сознании. Переназвать как угодно. Значения придать какие угодно. Мы в своем праве. А вот то, что вбито в нас директивно, мы ничего не можем с этим сделать, потому что оно уже все состыковано. Оно уже все состыковано. Оно уже все есть. И основная задача... И принцип, и метод разбора жестких ментальных конструкций это рвать эту связь между астралом и менталом, которая связывает астральную проекцию и ментальную конструкцию. Дальше все познакомить. Вычистили астрал, хвостик, что называется, как пуповину подвязали, в программе не с чем питаться не с чего питаться, и она становится нивелирована в сознании, не удаляется. Удалять мы ее сможем только на уровне будхиального тела, потому что она там, ну, в лучшем случае на улице ну, ну, не каузального, потому что никакая ментальная программа не существует сама по себе, ей нужна информационная поддержка и энергетическая подпитка. Только при наличии этих двух обязательных условий существует. В сознании программа, автоматический метод реагирования, автоматический метод действия. Соответственно, если мы убираем энергетическую компоненту, информации неоткуда питаться, информация, что называется, программа превращается в спящую. Она есть, но она не активна, она ресурс не забирает. Но это мина замедленного действия, о ней надо всегда помнить. Это потенциальная угроза. И это повод для того, чтобы работать с ней дальше на уровне опыта, изгонять ее из опыта, на уровне ценностей и убеждений удалять ее оттуда. То есть вместе с ценностью и убеждением, вместе с этой программой исключается эгрегориальное включение, которое породило эту программу. Таким образом, вместе с программой на уровне будхиалы удаляется и эгрегориальное присутствие. Но найти мы ее можем, эту эгрегориальную присоску только при наличии этой программы. Поэтому наша выгода с вами, если мы сейчас ее убирать не будем, мы ее обрежем, деактивируем, сделаем обесточенной, но оставим этот хвост болтаться, для того, чтобы когда мы подойдем к пятому курсу будхиальному телу, мы за этот хвост потянули, нашли эгрегориальную привязку и вместе с эгрегором вот это вот все уже вытянуло. Понятно объяснить? Это самый эффективный метод, потому что если мы сейчас кусками будем это все резать, да? Да, во-первых, больно это как тот поп, который свою собаку любил и хвост ей по кусочку отрезал, не надо это нам, лучше уж потом сразу. А, а во-вторых, если мы ее сейчас вырежем полностью, мы не найдем корней, мы не найдем эгрегориального включения. А если оно есть, значит оно в любой момент может прорасти заново. И тогда все придется начинать сначала, то есть это нам не надо. Нам надо сразу. Да? Поэтому сейчас мы пойдем вот таким вот хитрым манерам. Мы этого добьемся следующего. Мы освободим свое подсознание от бездумного расходования энергии, потому что эти программы едят и едят очень мощно. В фоновом режиме они постоянно подъедают энергию. А во-вторых, не удаляя ее до конца из сознания, а оставляя вот этот хвост, мы не побеспокоим будхиальные конструкции, и они не устроят нам. Обструкцию. Не да, не будем провоцировать эгрегора, съедать нас да. еще больше. То есть эгрегор будет видеть, хвост есть, есть хвост мы болтается, мы их обманем. Хвост болтается, ну значит все, клиента по-прежнему на крючке. А то, что клиент уже не на крючке, он не увидит, он не увидит, потому что один маленький энергетический поток из огромного количества этих цепей, он просто не увидит. У него функции такой есть, по счастью. И это нам позволяет систему хорошо обмануть. Поэтому сделаем именно такие вот опыты. Таким образом, ментальное тело сложный, мощный слой конструкции. Если вы понимаете, как он работает, в принципе, вам достаточно просто будет в дальнейшем с ним совладать. И самое главное, запомните, ментал ⁇ это зеркало нашего внутреннего мира. Оно не существует само по себе. Оно такое только потому, что у вас такое подсознание и такое сверхсознание. И я думаю, что вы обратили внимание, что с того момента, как вы начали заниматься своим сознанием, а в частности вычистили астральное тело, ваш ментал начал как-то по-другому немножко думать, а в частности он стал хотеть больше информации, читать больше, смотреть больше, интересоваться совсем иными вещами. А это говорит о том, что даже простая чистка астрала она уже снимает энергетическое питание вот этих вот жестких ментальных конструкций, которые говорят, ищи только это, читай только это, ходи туда, туда не ходи. В общем, строгими директивами разграфляют нам ментальное тело, действует его прямым и перпендикулярным, да, причем мелко зернистым, мелко ячейстым. Ни одна лишняя информация туда просто не проскочит. Но как только астрал вычищен, ячейки-то пошире стали. Как-то что-то изменилось, да, и сетка стала уже не такой мелкой, а ячейческой. она стала посвободнее, и оттуда начала проскальзывать информация, которая раньше и не попадала в ментал, это эффект, эффект снятия напряжения астрального тела.